У нас сегодня тема «Самые нужные вокальные приемы для любого вокалиста». Неважно, начинающий вы вокалист или продолжающий, но этими вокальными приемами вам нужно уметь пользоваться и ими овладеть. Итак, давайте вообще рассмотрим, в принципе, какие есть вокальные приемы. Начнем с того, что у артиста два регистра. У вас есть грудной регистр, я сейчас говорю в грудном регистре. Есть головной регистр и а, есть перегрузка переход между регистрами, там тоже есть определенные вокальные приемы. Итак, в грудном регистре у нас есть такие приемы, как субтон, звук с воздухом, вокальный нос, звук без воздуха, белтинг, звук без воздуха, и Звук без воздуха. Четыре вокальных приема. Идем дальше с вами. Перед переходом, ну точнее сам переход в регистр головы. Здесь есть два вокальных приема. Это микс, он может быть и матовый, и глянцевый. И такой прием как соб. Это прием, звук такой ну, с воздухом. Дальше у нас идет регистр головы, здесь у нас самый такой, ну, часто распространенный прием это фальцет звук с воздухом и может быть эстрадная голова, да, очень узкий звук в головном регистре без воздуха. Так вот, смотрите, получается, ну, очень много вокальных приемов. И вы, допустим, решили сами научиться петь и думаете, господи, за что же вам браться? Вот напишите в комментариях, было ли у вас такое, что вы насмотрелись каких-то видеоуроков, вебинаров, мастер-классов, и после этого вы просто не можете собрать мозги в кучу и понять, вообще с чего же вам нужно начинать, какие, вот, с какого вокального приема начать. У меня даже приходят ученики на индивидуальные уроки и спрашивают, ну, а с какого... Приемы нам лучше начать, да, что нам сейчас нужно вот в самую первую очередь делать. Тут есть два пути либо вы идете от конкретной задачи, допустим, вам нужно там, за два месяца выучить какую-то песню, подготовить, ну где-то спеть на мероприятии, возможно, или записать в подарок в студии, тогда вы, ну это достаточно простой путь, разбираете по вокальным приемам эту песню, желательно, конечно, с педагогом, если у вас ну, нет вокального опыта, вы разбираете по приемам, и конкретно, допустим, те приемы, которые есть в этой песне, вы их отрабатываете, да, отрабатываете технику выполнения этих приемов, и, соответственно, Дальше уже внедряете в песню, не забывая, конечно, о базовых принципах вокала. Вот, и это простой путь. Но если у вас нет вот такой одной конкретной песни, что же вам делать? Вот здесь вам поможет наш эфир. Сейчас почитаю ваши комментарии. Да, так и было. Ну, вот потому что это действительно очень распространенная. Такая история, особенно сейчас, то есть раньше, еще несколько лет назад, но не было столько информации, не было столько бесплатных уроков, видео, вебинаров. Вот в Инстаграме у меня просто постоянно попадается реклама вокальных школ и такое ощущение, что с каждым днем их становится все больше, больше и больше. И каждый говорит о своем, каждый вам вот пытается дать максимум полезной информации, и вы в этом тонете и уже не понимаете вообще, что вам делать и как поступить.